А, гадость. Он сбивает. Тебе это нравится? Нет, это я случайно нажал. Просто. Я думал, там будет совсем другое. А, давай посмотрим. И она начинает вот нажимать там, ну по такое видео. Я не знаю, что знаете. Что. Нажимает, может быть вот это. А ты уже знаешь, что нет, это полный отстой. Это, это херня. Там будет скучно, там будет оператор на одной точке. И... Как, блин, почему так скучно? Ну есть видео, где не скучно, да? Фу, гадость. Очень... Вы заметили, как э, порносайты. сайты? Э, заметили, как э, порносайты вообще, они же сделаны для мужчин, они сделаны не для женщин. Они.. То есть, приспособлены полностью для больного рационального мужского мышления. То есть, ты можешь вбить что-то там камшот, букаки, там, баба ба ба, -ба -да», там, и, и, и оно такое, да, вот, и ты такой, реально, все, вот, как я и планировал. То есть, не то, что я вбивал, именно эти слова, нет, я их не вбивал, просто... Сам факт, как они предназначены, мне кажется, женщина, женщина просто ждет любви, то есть она ждет, что там будет что-то происходить, и никакой этой избитой шутки, что они в конце поженятся. Ну, конечно, нет, но она, она ждет что просто, что там будет какое-то действие, она не знает, что будет происходить дальше. А когда, мне кажется, мужчина смотрит, он знает, как это должно начинаться, что там должно происходить, какие там должны быть ракурсы, и как это должно закончиться. Это очень важно. И если какой-то из критериев будет не встречен, это будет ужасно. Есть... Penser... <makes sixteen> Это не вы помощница юриста, не вчера, как он подходил с микрофоном вводить, да? А? Нет, я просто думаю, к вам вчера с микрофоном Я просто подошел к девушке с микрофоном. Да, я хожу по улице с микрофоном и предлагаю шутку. Мне кажется, вокруг вас какой-то прямо это темной материи такой. Ты шутки только шшш туда впиваю, Я смотрю на вас, вы смотрите, не смеетесь просто смотрите в глаза. я каждый раз так говорю, так здесь смеется, здесь смеется, здесь смеется, здесь вот так так так так так так смотрите на меня. Она просто. Да, да и прыгнет. Что я говорил? Да, и рабыни, да, Паша, <смех> <смех> Паша говорил, я бы не хотел иметь дома рабыни, это было бы странно, то есть, ну, ребенку 11 месяцев, жена, это, бы, это было бы странно. Я бы хотел иметь, как в Диане Джонсе, маленькую такую обезьянку, знаете, такую мартышку, но которая бы умела обращаться с маленьким перочинным ножом, чтобы она могла, если что, если что-то идет не так, прыгнуть со шкафа и, так <смех> и заколоть. Или если бы пришла какая-нибудь девушка, которая бы, ну, не знаю, как-то сбивала атмосферу, какая нибудь длинноволосая блондинка выпрыгнула, на нее, срезала бы волосы, прыгнула обратно на шкаф и докладывала бы к себе голове и кривлялась на ней. Я не знаю почему. Причем эта шутка, она заготовлена была вчера вечером, я не знал, что вы придете. Это не потому, что я а, Следующий выступающий Егор, вы договорите? Ли? Ну, нет, я расскажу, да? Джон? Да, Джон Невский, скажу просто. Да? Джон? Джон Невский? Джон yeah. Невский. Егор, 27. Давно. Не было женщин. Вот, вы думаете, наверное, здравствуйте. Вы думаете, наверное, о чем-то из вышесказанного я сейчас буду говорить? А, нет, да, я об этом тоже. О, есть у меня друг, ну его имя для истории не имеет значения. И, в общем, Суворов мне как-то говорит, ну, что ты делаешь, вот, чтобы у тебя появилась женщина, что ты пытаешься изменить? Я говорю, ну я моюсь, греюсь. Он говорит, ну этого недостаточно. Я пошел, ногти подстриг. <свят> <свят> Ничего не изменилось. Вот, <свят> И также он мне как-то порекомендовал посмотреть фильм. Walks уолл Стрит. Ты смотрел уже? Ходил в кино на нее? Нет. О, он мне не просто порекомендовал, показал отрывок. Там в отрывке в этом. Сидит жена главного героя с ребенком, приходит он, забирает ребенка, сажает в кроватку. Она сидит и говорит, я теперь больше не буду носить нижнего белья, буду ходить по дому только в очень коротких юбках. Это он мне показывает, да, человеку, у которого давно не было женщины. Я такой думаю, ну, ну ладно, хорошо. Я посмотрел фильм целиком. Походу у меня долго еще не будет женщины У меня теперь отвращение к подобным ситуациям Но это все, конечно, замечательно Волкс Уолл Стрит, да? Волкс Уолл Стрит Давайте так же там Лейтенант Возможно, Лейтенант в Лейтенант Слитейного Я название просто изначально напугал Я не хотел сказать Вот, ну и так как Женщины давно не было, я дошел до мысли, вот я заинтересовался, углубился в этот вопрос, как-то анализировал, пробовал, узнавал, И мне стало интересно, почему у проституток, как у операторов сотовой связи, нет такой э, опции, первые пять секунд бесплатно, по <с> секундной тарификации, нет. есть же такая тарифная опция «Знай наших». И все включено есть. Ну, это все... <смех> это <смех> дорогая. леника такая. Вот. А у кого-нибудь здесь из присутствующих есть коты? Нет. Кастрированный? Да. То есть вот ты мужик, да? Ты мужик, <смех> да? А, Взял и другому мужику, пусть и животного вида. Просто, да? Яйца отрезал. Да, сам Но я На самом деле, да, никогда... Не имел кота но, но недавно узнал, что у котов, как и у собак, если у них долго нет женщины Ну, самки, да То у них яйца набухают и они становятся больше в размере и это все к чему? Это никак не связано с моими предыдущими словами? Я просто ну, задумался и понял, почему монахи ходят все время в длинных А сейчас же праздников много, весна, зима, конец, вот это вот такие праздничные дни, постоянные праздники, один за одним. Первый был 23 февраля. Как я праздновал 23 февраля? я его никак особо не праздновал, потому что я праздновал пятницу, 21-е, в субботу 22-е и на 23-е, на воскресенье у меня сил не осталось. У меня остались силы только на то, чтобы у меня просто лежать, у меня поднималась только правая рука. Поднималась, опускалась, поднималась, опускалась. Нет, ну я трубку снимал, поздравление принимал и все. Да. Вот, ну вот, про масленицу уже говорили сегодня, но я немножко по-другому на это все мероприятие смотрю, объединили в одни выходные и языческую масленицу и православное прощенное воскресенье. Не, языческая масленица весело, там забавно, да, там блины пекут, там какие-то мероприятия праздничные. Кто-нибудь ходил на, на какой-нибудь там у себя на районе празднования? Нет? Ну там ставят столб обычно, люди залезают, там снимают призы. Я сходил, посмотрел, лес не стал. Что, а вот как бы, да, русский праздник, казалось бы, искомно. Я просто видел, что лезут одни до дистанции и достают, лезут, достают. Вот. Нормально так потихоньку захватывают. А в Прощенное Воскресенье, да, следующий день был, вообще замечательно. Тоже, да, сразу после Масленицы там подбирали -по у дагестанцев их подарки. Ну, прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье вообще, мне кажется, замечательная вещь. Можно делать что угодно, тебе все простят. Я бы хотел, чтобы меня судили в прощенное воскресенье. Но не повезло. За ограбление банка. Да. О, ну и следующий э, праздник, который вот-вот надвигается, это 8 марта. 8 марта, Международный женский день, да, всех с наступающим, девушки. На меня, ввиду понятных обстоятельств, просто очень сильно интересует, э, как женщины э, относятся к таким ситуациям, если у них 8 марта нет э, секса. Ну вот если ее никто не поздравил через постель, через оргазм, не доставил удовольствия, если она вот так вот не порадовалась, сильно ли они расстраиваются? Ну, я чувствую, никто не ответит. Но, но мы... Сделаем вывод, что это был риторический вопрос. 8 марта я до последнего всем буду предлагать поздравления подобным образом. Мне кажется, чем ближе окончание суток 8 марта, тем больше у меня шансов. Если я был прав, а если я не был прав, тогда узнаем об этом на следующей неделе. Всем до встречи. 8 марта в Канзас-Баре увидимся. подряд выходила сюда, и такие, девушки, девушки, девушки. Я думал, что кто-то в увидел, что так, СВЕТА! Я люблю я". Странно это все, конечно. 23 февраля по-настоящему надо радоваться, когда ты у тебя есть еще какие-то силы исправить. 23 февраля, ты переживаешь, что, что подарить на 8 марта, я должен ей угодить. У меня все происходит уже по-другому. 8 или 9 лет Мы встречаемся вместе. Два года женаты. Все происходит по-другому. Я просто сидел, мне неожиданно подарили подарок на 23 февраля. Какую-то фигню, я не помню, то ли дезодорант, то ли что-то такое. Я сижу, ем просто. Пофигу. А. И дальше ем. я говорю, слушай, а 8 февраля, что ты хочешь? 8 февраля, 8 марта. Я сама себе куплю. И все, конец истории, это весь праздник. Это не шутка, это просто я поделился с вами, выживание мечты. Да, следующий выступающий Вадик Углов. Аплодируем, аплодируем! аплодируем. Спасибо. Почему все расхлебано? Здрасте. Давай! Спасибо. Я даже не знаю... А, я глубоко, Сева, я глубоко извиняюсь, что я привел с собой этого человека. почему а, Потому что, когда был мой первый, сам, самый первый мой концерт, я такой, давай я один без всех, ай, молодец. Вот, я тоже, я с собой друзей приволок. И друзья меня поддержали, друзья мне как бы помогли, вот этот страх сцены, да, вот это волнение первое правда так, да? <смех> <смех> <смех> <смех> и, и, и, и как бы легче было, да? все друзья, кроме одного да, <смех> он напился он и <смех> испортил праздник я рассказывал какие-то шутки я, я рассказывал про Джона Ленна я помню, когда я первый раз пришел, я тоже рассказывал про Джона Ленна там суть в том, что я рассказываю две цитаты Джона Ленна Одна из них такая, серьезная, такая, ну, философия. А вторая из них, ну, э, письки-письки. И вот за счет контраста между ними возникает комический эффект. А между этими двумя цитатами, я говорю, вы чувствуете, как тонко Джон Леннон подметил непостоянство человеческой природы. И вот этот хрен, Гриша его зовут, он не что о чем он думал он сидит такой что то пьет слышит тонко толстая да. вот, прикольно я говорю как ты и думаю вау я круто я вышел из ситуации потом слышал от, от того столика еще раз толстая что такое Типа, как бы, ну, давай два раза. Типа одно пиво хорошо, а два пива лучше, да, как бы. Да, да, шутка — это не пиво, Гриш. Понимаешь, пиво — это когда... Ну, то есть, вот, это... Да. <с... <с...> это вот одна и та же шутка, это как одно и то же пиво. Вот ты его выпил, потом как из себя извлек. Потом выпил еще раз, вот, и, и он говорит, толстая. я думаю, да ну тебя нафиг, такие правила, как твоя мама, Гриш. И, и, как бы, и все, я, я думаю, я, я классика, что я еще должен был делать? Заканчивается вступление, и ко мне подходит какой-то такой лысый чувак, лысый, в балахоне такой, с капюшоном, в берцах, и говорит, слышь, ты, ты меня обидел, ты обидел мою маму. И тут я понимаю, что свет, светит, не видно просто. Это он кричал второй раз. То есть он как бы выпил чужое пиво, которое. И говорит, ты обидел мою маму, понимаешь? Она сейчас, ей очень плохо. Она болеет, она в реанимации сейчас находится, а ты тут со своими штуками. И я говорю, опа, неловко. И как бы я с одной стороны, да? А с другой стороны он такой, приходит в реанимацию, говорит, мама,